Всем привет! Появился новый проект и возможность поучаствовать на ранней стадии, но времени всего осталось до 5 января. Делаем в срочном порядке, все ссылки будут в описании. Проект CyberConnect – это первый в мире протокол, который предоставляет универсальную авторизацию для всех Web3 приложений. Децентрализованный протокол социального графа, который призван освободить социальные связи в Web3. Окей, okay, о чем проект и какая в нем ценность? При подключении к какой-либо платформе везде требуется создать или восстановить свой адрес, кошелек и так далее, подтвердить его подлинность. Cyberconnect решает эту проблему для подключения в 3 и все вытекающие его сложности. Теперь, заходя в любой портал в web 3 куда угодно, в игру, метавселенную или на Marketplace, ты можешь коннектить свой кошелек везде одним универсальным подтвержденным в блокчейне аккаунтом, при этом уже видя всех своих друзей на новой площадке, просматривать свой рейтинг, получать рекомендации по контенту на основе личного социального графа, личная лента активности ваших подписчиков, которые на тебя подписаны, обмен сообщениями и не нужно никому, предоставлять свои личные данные. Идея просто огонь, вы можете путешествовать по всем с приложениям созданным на CyberConnect, минимизировать лишние телодвижения и не раздавать своих данных. При этом также можно получить лимитированное NFT как доказательство. За все время ранней стадии в CyberConnect уже произведено более 20 миллионов подключений. Твиттер проекта имеет оценку 13. Сильной популярности пока нет, но он на ранней стадии и это в порядке вещей. За ним уже следят достойные люди и проекты. Также уверенности придает то, что в проект занесли 10 миллионов долларов топовые инвесторы. Multicoin Capital, Animoca Brands, Mask Network, Hashed и другие. Итак, что нам нужно сделать, чтобы принять участие? Жмем запуск приложения. Подключаем кошелек. В моем случае это MetaMask. Идем в профиль. здесь мы видим свой адрес и автоматически подтягиваются разные ресурсы идем верифицировать твиттер. нажимаем verify подписываем далее отпубликуем твит После публикации указываем свой никнейм Твиттера и жмем «Verify». В моем случае это тестовый кошелек, на своем основном аккаунте я уже все сделал. Теперь нужно, чтобы у нас было минимум 5 подписчиков. Для этого мы можем поделиться друг с другом ссылкой на свой профиль. Также есть группа в телеграм канал, в которой мы можем обмениваться взаимными подписками. Также мы можем подписаться на некоторых людей из главной страницы. Переходим на сайт Project Galaxy. Здесь мы будем клеймить свою NFT. Переключаемся на полигон сеть. Здесь присутствуют три пункта, которые будут отмечены зеленым после прохождения требований. Так, Здесь мы можем перейти в настройки. Указать имя пользователя, почту привязать, присланный код из почты. Верифицировать Twitter аккаунт, точно так же подтянуть. Здесь можно установить свою аватарку и нажать сохранить. На моем основном аккаунте 16 подписчиков. Верифицированный Twitter есть поапы. Вся информация представлена. Перехожу на Project Galaxy, переключаюсь на сеть Polygon. Подписываю транзакцию. Нажимаем Claim. И... Транзакция прошла успешно. Переходим в MyNFT и видим NFT. В принципе все готово, все сделали. Надеюсь обзор был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.